всем привет с макс риска я изменю колоду на гиганта на этого это так если я вырву бронза будет топовая это очень важно ну, давай как вам колода В принципе там мы тратим это все дело так это минерал тратит он нет кто то минерал тратить я не понял а этот, это одноглазый нормально все. знаю правишь аман правишь аман так нормально все нормально а да, так говоря бери а так вообще бери, бери. М -м -м. ага окей но а раз, развитием нужно не код для развития а не для атаки это для атаки понял <с Profit> <свист> так ладно понял я тут выиграл на сто я уверен в этом наверное держу, держу наверное лайк подписка пока мы тут играем искать пока он не знает когда мне входа а кстати когда у нас будет лучница лучника лучница Новая страничка я на изменила на фарбол да давно я не изменяю на фаербол. никого еще но я подумаю еще подумаю. но, но, но выхода нет или есть пиши в комментариях если бы такой магнит вообще не против наверное нет потому что демон затащит нас прикладом ученик если есть демон защита а, для тоже. Окей. Пока что да не да да да да да да да да да да так, все, давайте работать. А. орду запуска. А -а -а. Не надо, чувак, подпишись на канал. Поставь свой лайк, что не прыгнул блин рыбу. Волнуйся, Ну, так не нужно, так нечестно. Я бы Дима запустил, было бы шикарно. пошел ты вон купайся в, в воде, грязного. Давай, иди купаться. Пошли, другим это у нас сейчас четыре. Как он так быстро не нашел? Псы, это да, не находил что ли, блин. Дайте псоп, такой, Да. Я, э, он такой быстрый. А, а, я, Орк берет. Краса, бере орка. А я фарбоуха. нужно было изменить... А то враг узнает. Нужно брать фарбоу, точно. А это уметик. Я потом изменю картиночку на файбол. чтобы понимали, что я могу убить вашу рту. И боялись меня. Они просто фаербол. Понял, понял. Он пока себя не знаю, где я нахожусь. Я тоже не знаю. меня без разницы мне нужно. Лишь количество а не атак. Потом уже атака. Знаете, Farbow, защита, атака. Защищаемся сначала. Farbo это вера. Верим посещаемся и в атаку. Вот точки меняем, что прям... Никто нигде кусочек, даже кусочек. А, не -а -а. а, эта карта. Но она охрамена. Для экономики. Но мы не экономим все ресурсы. Мы уже там взяли квест. Не думаю, хватит. Может быть, давайте сразу запустим трехсотку? Ммм, отлично, да. Почему бы нет? Я не против. Берем, берем, берем. М -м, по горях хватит, а да, ладно, ладно. Давай тихонько развиваемся. там где-то еще развиваться будет? Где? Я да, не знаю. Я не знаю, где брак. Попробуем узнать. попробую узнать. Пошли. Вот так. Пробуем. А, поднимаешься Оп конца. так Опа, она уже 400 Крем сейчас. я вот так делаю. Там строить Красава. Ну все, показываем место положение наше. Первое тип мой брак в скором времени узнает наше положение да, все войска в атаку. Я мы знаем, где враг находится. Просто... Я не знаю, наверное, что он такой строит, но мы такой отступаем. Смотри, понял? На подкрепление О, Лего, легендарный персонаж. О, я твой фан. Кстати, крышка. Разъебайся в другом месте. Тем более я экономику сейчас сейчас Развиваться где-то не будьте где-то в другом месте. Да, а вы там ломаете. Базу укрепляем. Ну и строим. Так, ускорялка, строительство. Сильно строительство развитие новостей, успряка, строительство развития. Возможно, что-то новое там строить. Но я не против поспорить. В принципе, такой. Нет, отступать нужно. вот Отступать нужно, конечно, отступать. Давай, ты проиграешь и все. Я хотел показать. Макс хотел кое-что вам показать. Вряд ли смешно. Так. Оо-хо, отлично. Точка сбора. Собираемся собрать ее. Один зритель смотрит на нас. уже все. Я не буду дразниться. Я уже понял, уже выполнил квест. Все, все и все. капец уже им крышка. Уже ему крышка. Ускоряем. Ну, почему понять? 42 секунды, 40 секунды. Ну класс По 40 секунд, а 50. 50 секунд, блин, это много. 6 баллах Значит, где-то он тут жив. И где-то он собирает это все дело. Так, скорее всего. По уничтожай. В принципе, я тебе покажу, где он находится. В Корее. Строй Здесь дебрак. Может быть, даже здесь. Парк... Палец. Класс. О, Не ну, я встречаться хочу. Пока! Так, давай, ну, все Ну кердык! База секретная здесь! Я тебе там еще найду шикарный! Найду тебе тоже кердык! Кердык, кердык, Дальше! Все, все врубаюсь, про были Ну и там строим? все. Отлично. А что, друзья. Даже рака не успел спустить. Вся эпические персонажи у него почти были. Я так понял, меня легендарный. Тратить, мы тратим. все нормально. Мы нашли. Центр равновесия а Очень. Цель, Всем удачи, пока. Завтра.